Русский мир, это, понимаете, это, это душа, русская душа, которая она может быть на любом шарике, понимаете, всего земного шара. Но русский человек, знаете, как говорят, тут Русью пахнет. То есть, да, вот, вот в душе. Я, например, очень горда, что я русский человек. Понимаете, и даже когда приезжаешь за границу, когда узнаю, что мы русские, ну, просто первый это угла, о, это Путин, и русские. Вот э, мы гастролируем много, и русский театр, русских людей очень любят, очень с уважением относятся, и интересуются, и хватают, и задают массу вопросов. Так что русский мир всегда был интересен и будет интересен. Всем!